С вами Антон Чалей, и сегодня я расскажу вам, как быстро бросить курить. Курение все быстрее и быстрее распространяется по всему миру. Количество людей, которым требуются сигареты, уже больше двух миллиардов. Люди просто не могут без табака. Они курят на улице, на работе, в постели и даже в школе. Но выход из этой ситуации есть ароматические наногранулы вы спросите, что это такое и как это работает если вы опять купили пачку сигарет то просто берете и ложите ее в эту коробочку и буквально за секунды коробочка с наногранулами просто расщепляет ваши сигареты но что же делать дальше? А дальше вам нужно покупать и расщеплять как можно больше пачек сигарет до того момента, как вы просто материально не сможете их купить. И тем самым вы постепенно отвыкнете от никотина. Миссия выполнена.